Самое вкусненькое! Я не буду жрать эти мячики! Нет, ты меня не составишь. Ты так хотела мышек? Так вот это целая коробка, тысяча мышей для тебя! Они, они, они живые! Magic Pets. И сегодня день рождения у нашей кисы Алисы. Поэтому пиши ей свои поздравления в комментариях. Самые прикольные попадут в видео, как вот эти ребята. Кстати, а где сама кисявка, наш кто-то а? Ха-ха, они меня не заметили. Классно я спряталась, а вот я где. Надо чтобы еще на наш канал подписывались. Чтобы нас скорее стало 3 миллиона. Да, подписывайся и ставь поздравительный лайк в честь дня рождения Алиски. Лайкосик на видосик. А мы сегодня будем ее поздравлять. Киса Алиса, тебе понравился Аня сюрприз? Сюрприз ты про нового питомца? Все уже видели, потому что на нашем общем с канале мы вышел ролик, где не только я, но и вы с ним познакомились. Да уж, мы были в шоке, мягко говоря, от этого. Тихо, не надо рассказывать. Ну что, будем дарить подарки Алиске? Сейчас уже Аня придет. Да, киса Алиса, мы все подготовили для тебя подарки. А вот это вот что такое здесь? А это Аня что-то для тебя собрала сделать? Ну давайте свои подарки. Что это, Софи? Я в честь трехлетия Алиске решила подарить ей гигантскую мышь как цветочку Алиска сейчас очень скучает по мышам. Потому что ей пока что нельзя выходить на улицу. Поэтому я решила подарить ей такой подарок. О, муха. Ты что, Софи, мух ешь? А, да. В общем, поздравляю тебя, Киса Алиса, с этим рождения и желаю тебе не есть мышей. А, ага, уж лучше я буду есть мух, да? Ну ладно вам, что вы это? Ну спасибо, София, за подарок. Дайте я свой подарок достану. Мишну, Мишну, отойди. Жирная мыша, да. Жалко, конечно, что это не настоящая крысятина. А это подарок. Во какой красивый. Поздравляю тебя Котомон с днем рождения. Расти большой, не будь тухлой, Юмичу, какой тухлой, Лапшой! Лапшой и так быть невозможно, а вот тухлой можно! Нет такого слова тухлой. Ну тогда соплёй! Расти большой, не будь соплёй! Ох, Юмичу! А что, крутая рифма? Ну-ка, ну-ка, покемон, что ты там мне подарила? Дай-ка я посмотрю! Ну ты аккуратненько, это монстр чуть по башне мне не заехала! Снюхай, ЛП! Ну и что это такое вообще? Ну перышки видишь, это птичка! Да я уже без тебя разобралась! это кота-катапульта, натягиваешь отпускаешь, и она возвращается. Но это же не живая птичка. Ее нельзя сожрать как настоящую. Поэтому я, Киса Алиса, решила подарить тебе съедобный подарок. Поздравляю с трехлетием. Я для тебя заказала японских рыбок из самой Японии. Живые рыбки? Ну-ка, ну-ка. Держи. Поздравляю вас с днем рождения. А, а ты уверена, что они живые? А? Ну-ка, рыбки, покажитесь. свой по и Что-то я не уверена, что они живые. Вот же страшилища. По-моему, они сдохли. Киса, Алиса, ну ты что? Это же лакомство. Можно попробовать. Ммм, вкуснятина какая. Ну-ка, ммм, и правда вкусные. Я тоже хочу попробовать, а. Ммм, какие вкусненькие. Там нарисовано, что они и для собак тоже. Ну-ка, как они воняют, капец. А на вкус какие Точно, и котик, и песик нарисованы. Да уж, вот она, настоящая Жиза. Позвал друзей на день рождения, чтобы они тебе подарков надарили. Они вкуснятины купили, принесли, подарили. И сами все сожрали. Слушай, это а что ты сама сказала, что они дохлые. Тем более, они нас заставили теперь торт делать. Так что это, не жалуйся давай. Да уж, моим друзьям лишь бы пожрать. Теперь мой подарок. Я долго не мог определиться, черепашку или мячик, или черепашку. В мячик можно класть вкусняшку. А в черепашку какую-то траву? Подарить черепашку, а мячик мне остать. Я, э, я не жадная, просто, просто, зачем мне два? Да уж, Софи. Нет, Софи, ты жадина, но черепашка мне правда интереснее. Что это за трава там? Так, мы в нее траву запихали, как по инструкции написано. Ну-ка, ну-ка, что за странный запах? Ну что, кисалис, что, что, что это за трава? Не знаю, что это такое, но этот запах мне нравится. Киса Алиса, ну зачем ты достаешь ее из живота черепашки? Киса Алиса вскрыла черепашку. И у нее из живота посыпались кишки и умничу. хватит. Ладно, трава. Какие странные теперь ощущения. А, а, а, а, а... Что это с ней? А, а... Что с тобой? Все такое странное после этой черепашки. Оу. Киса Алиса. Кажется, я что-то вижу. Это монстр, ты че? ля ля ля Похоже, это была необычная трава. Это как в том тиктоке про конфетку. Ага, о, конфетка. Похоже, это была не конфетка. Приветик, а вот и я с днем рождения, киска Алиска. Ой, какое ты платье нарядила, какая красивая. та а, что с тобой? Ребят, что с кисой Алисой? Она волшебной травы нанюхалась. Из желудка черепашки. Желудок черепахи, волшебная трава? Что происходит? Мы поздравляли кису Алису и дарили ей подарки. Ага, я уже вижу этот бардак. Ладно, вы все в вчетвером. Идете готовить торт. Лайк, like, да? Лайк like пушистикам за то, что они сами сделают тортик. А я устрою киске Алиске небольшую вечериночку. Для этого я здесь и приготовила вот эти коробки и ящики. Ясно? Погнали готовить торт! Можно будет покушать еще по пути? Только есть проблемка. Какая, Софиш? Волшебная трава, которой нанюхалась киса Алиса. В общем, она может странно себя вести. Да ладно тебе, Софиш, не переживай. Иди помогай ребятам. Какая еще волшебная трава? Аня, что Кисалис, ну все, перестань прикалываться. Я сейчас буду устраивать тебе прикольные аттракционы. Это, это. Смотри, что я тебе тут приготовила. Иди сюда. Что это? Это вот такая коробка с круглыми дырками. Ты такие игрушки любишь. И сейчас я буду кидать туда тысячу шариков, которые я приготовила для тебя. Почему оно прозрачное? Это что, вода? Я хожу по воде. Алис, ну веди себя серьезно, тебе же три годика исполнилось уже. Ты уже практически взрослая кошка. Я тебе тут приготовила тысячу мячиков, и это еще не все. О, дай мне эту булочку с корицей. А, Алис, ты что, это не булочка с корицей, это мячик с хвостиком. Я их буду кидать сюда, а твоя задача попробовать кого-нибудь из них поймать и вытащить. Как булка может быть живая? Булки в дырках. Алис, кис, Алис, кисявка, кота-монстр, это не булки. Ой, точно, теперь я вижу, кто это. Фух, а я уж думала, ты опять меня пранкуешь. Прикалываешься, <как> разыгрываешь меня. Это тараканы. А эти квадратные дырки в гнезда. Вообще-то дырки круглые. И это не тараканы, Алиса. Они там бегают. <как> Алиса, аккуратнее, не застрять там головой. Держи, еще один мячик тебе туда добавлю. Я поймала таракана. О-о-о, как ключи. Нет, так не работает. Мячик надо оттуда выловить. <как> ты, ты видела? Да, еще один мячик залетел в лунку. Кошачий бильярд. били ли ли, -ли я хочу бильярш. Я сейчас достаю. Э -э -э. А ну выходи оттуда, давай, а ну. Давай-давай, киска Алиска, старайся. Попробуй достать оттуда мячик. О, у меня вцепилась бильярка. Алис, ты что, ты, ты же почти его достала. Зачем ты его отпустила? Отцепись, отцепись от моей лапы пиявка. Алиска, у тебя почти получилось достать мячик. Давай, держи его, удерживай. Какая пиявка? Ты что, издеваешься надо мной? Ну хватит. Фу, я спаслась от пиявки. А, еще одна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Алис, да что с тобой происходит? Это что, правда волшебная трава? Трава? Где трава? Я говорю, пушистики тебе что-то дали, и, и, и что-то пошло не так, видимо. Где твоя суперреакция, а? Ай-яй-яй, это что... Что это? Откуда они берутся? Кто? Киса -лист. Эти монстры! Так, я не понимаю, что с тобой происходит? А ты кто? В смысле, кто я? Я Аня, я, я, я твоя хозяйка. Так, отдай, отдай мне мышку, отдай мне мячик. Не знаю, что они с тобой сделали, дай сюда. Я не могу, она прилипла к моей лапе, ты не поверишь. Так, основа для торта готова. Теперь нужны какие-нибудь вкусняшки для укрепления. А мы уже нашли кошачьи вкусняшки. Какие лучше подойдут, длинные пластинки или кусочки квадратненькие? Конечно, пластинки. Юмичу, ну куда ты их понесла? Я хочу Эйвену помочь, сейчас я достану, сейчас я помогу, сейчас я. Сейчас я передам ему. Юми, ну не надо их есть. Эйвен, держи, я тебе их подаю, лови. Я не понял, а еще а они покусаны, это, а? Да это все не Юмичу, ну ты там порежь аккуратненько, Я тут, значит, работаю, а вы там жрете. Это не мы, это Юми. А вам лишь бы все на меня свалить. Эйвен, красивый торт -то получается. Ну, делаю, как могу. Ладно, кисявка, давай попробуем перейти к следующему испытанию Запрыгни-ка в огромную коробку Я буду с тобой играть, а ты должна отсюда вылезти Попробуй с первой попытки Я сижу в пещере, на меня нападают какие-то монстры Алиса, какая еще пещера, какие монстры? Это летукие мыши, мне надо от них отбиваться Я говорю задание, выпрыгнуть из коробки, давай да уж, с первой попытки у тебя не получилось. Попробуем со второй? Я слышу, как эти летучие мыши вокруг шуршат. Сейчас я их всех сожру. Алис, ты что, из коробки выпрыгнуть не можешь? Серьезно? Это пещера, а это победа! Куда она делась? А вот, ну ладно, у тебя получилось. Ох, а теперь самое вкусненькое. Я не буду жрать эти мячики. Нет, ты меня не сослужишь. Киса Алис, да что с тобой? Я и не собираюсь заставлять тебя есть мечи. Но я подумала, будет здорово все их высыпать. Посмотри, как их много. Неужели это тебя не вдохновляет? Я вижу радугу и облачка. Алиска. Алиса. Киса Алиса, когда монстр. Кисявка. Ты меня слышишь вообще? Сосредоточение шаг вперед, еще один. Тысяча мерчиков для тебя! А ты ведешь себя так странно! Я в своей пещерке, потому что на улице снегопад, ураган, гигантский град падает с неба. Все, с меня хватит этого безумия. Второй супер-пупер-мега сюрприз. Ты так хотела мышек, так вот это целая коробка. Тысяча мышей для тебя. Они, они, они живые! Или это трупы мышей, как сегодня дохлые рыбки. Так, Са, теперь вот эти вот классные цветные кошачьи сердечки. Эй, Ван, побольше сердечек добавь. Сердечки это символ Magic Family. И Magic Pets тоже. Больше, больше сердечек. Эм, я думаю, что вот так хватит. Ты их там красиво разложил? Э -э, надо было красиво. Готово, зовем Аню. не побольше раз, вдруг на не услышала. Киса Алиса, да что ты там такое нашла, Что это за мышка? От этой мышки пахнет, как от черепашки сегодня! В ней тоже волшебная трава! Отдай, отдай, отдай ее мне! Ушас какой-то! Что здесь происходит? Киса Алиса, да ты только посмотри, сколько здесь еще много самых разных мышей! Что ты к ней привязалась? Эта мышка даже не самая тут красивая, она даже на мышку не похожа, морковка какая-то с хвостиком. Зато она похожа на черепашку! Так, кажется, я все поняла. Наконец-то, ну я и Мэджик ту году. Все дело в том, что ребята дали тебе игрушку, которая продавалась с кошачьей мятой. Вот про какую волшебную траву вы все говорите. А эта кошачья мята очень влияет на кошек Некоторые кошки даже сходят с ума А может это была валерьянка, я не знаю Но теперь я знаю точно, что в черепашке было это И ребята, не подумав, тебе это дали И в итоге превратили тебя в какую-то безумную кошку С каким-то очень странным поведением Теперь-то мне все ясно Ну я и Мэджик Тугадум, почему я раньше не догадалась Столько радости и приколю для тебя А у тебя крышу снесло Я в домике и крыша у меня на месте Ой, а может быть и не на месте Ох, все ясно. Ну ладно, там, по-моему, ребята звонили. Ну, где Аня-то? Надеюсь, она услышала. Я тут, я тут, все, я пришла. А, а что это, почему такой торт странный у вас получился? Потому что его Эйвен делал. Но, но, но мы ему помогали, вкусняшки ели. А, понятно. А где Эйвен? Он в туалет пошел. Я уже пришел, но как торт. Ну, мягко говоря, как-то не очень симпатично. Ну, но... ладно, польем еще вот этой вот штукой. Сейчас, Алисия, главное побольше еды съесть. С днем рождения тебя! С днем рождения! Днем! Да уж лучше бы я одна песня пела. Это торт из крыс? Из каких еще крыс? Киса Алиса, ешь давай побыстрее, чтобы влияние этой твоей кошачьей мяты прошло уже. Ань, слушай, а это новый питомец? Новый питомец! Сюрприз для киса Алисы. Тихо, Софиша. Ну вы же вы тоже уже видели. В общем, ролик вышел на канале Magic Family. Ох, ребята сейчас посмотрят и увидят этого монстра. Страшного! Вы че? Почему, почему страшного? Он же маленький и милый. Ну, он, он нас напугал. А кису Алису вот он не напугал. Ладно, поздравляем киску в комментариях, ставим лайк на видео и переходим по ссылочке внизу в описании смотреть новое видео с новым питомцем. Вкусный торт! Отстань, козявка!